Оклейка капота полиулитановой защитной пленкой. Вот так выглядит. Уже затянут капот, стоит, сохнет. Скоро будем подрезать. Заходите на наш сайт. Заходите на наш YouTube. Подписывайтесь. И смотрите видео. Ставьте лайки.